Снаружи дубак, мое жалкое подобие социальной жизни на последнем издыхании, и мне крайне хотелось бы обсудить, насколько хорошо популярные персонажи влезают в сетку мировоззрения. Так что настало время позвать кучу рандомных комедиклаберов клаберов и отподземелить кучу драконов. Скорее всего, вы задроты слышали про ролевые настолки, но знаете о них столько же, сколько сильно бездетных старперов волнует, где и как они живут. Покуда над головой есть крыша, а соседи не забрасываются расистскими кричалками, разве что кричалки про полуэльфа, проклятые клинковухие, грязные дворняги. Так что распечатывайте листы персонажей, закупитесь набором читерских кубиков, запаситесь просроченным хавчиком и поз... Всех друзей, которых только можете терпеть, и напят ли свою любимую волшебную шляпу. Пришло время для гребаной ролевки. Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Любишь дубасить штуки? Глупый вопрос. Конечно любишь. Все любят. Я то уж точно постоянно так делаю. Вот как сейчас. <клес> Боевка лучшая, что есть в ДНД. Бить можно буквально что хочешь. Даже лучше. Бить можно огромным мать его топором. Влетая в такую кровавую ярость, что ее запросто путают с болезнью типа супербешенства. Варвар это лучший класс для желающих врезать всем и вся настолько сильно. Да противники взрывались с облачком конфетти или дождем из кишока крови. А что какая разница что одно что другое. На старте получаешь до 12 в качестве кости здоровья. Одна из немногих возможностей использовать до 12 в принципе. Зато впитывать удары будешь лучше, чем моя подушка впитывает слезы после моих коротких встреч зеркала. Еще получишь владение всеми боевыми навыками и орудиями по своему выбору. Так что, если позволишь, я настоятельно рекомендую. А рубин запила дробойко с лазерным прицелом на сережках со съемными ракетными установками и брызгалкой. У, у них еще стройные держатели для кружек есть, ты глянь. Нет владения инструментами, но и хрен с ним. Никто ими не пользуется. Их берут, чтобы добавить смысла предыстории персонажа, а потом забывают, кидая только на проверку навыков. Ленивые, тупые бормотоглавы. Да я. Это только что придумала я это про тебя гребаная. ты конца дрянь кому вообще нужна броня ты лицом без штукатурки заблокируешь любой удар лучше самого блестящего бронелифчика. А еще у тебя есть паучье чутье помогающие избежать ловушки фаерболы социальные венты и прачку ну и конечно отличительная черта варвара способность сходить в режим такой безумной бесконтрольной ярости что враги едва завидев обделываются от страха а тебе может и легче попасть зато так удобнее крошить черепа приятным бонусом будет что твои мускулы вырастут до размера камнемордов гармункула выдуманное слово да мне без разницы что я использую для налогового нереальные слова на интеллект все равно все забивают поэтому мой находится на уровне цифры которая идет после цифры 3 а вот ты теперь знаешь как играть варваром. большое пожалуйста